Добрый день, уважаемые трейдеры. Сегодня мы познакомим вас со стратегией для бинарных опционов FX Blizz. Эта стратегия содержит в себе индикаторы, которые основаны на таких двух инструментах, как Average True Range и How Moving Average, и является трендовой стратегией с удобной цветовой визуализацией. Также она включает в себя информационную панель с технической информацией про выбранный торговый актив. Обратите внимание, что стратегия FX-Blizz является платной и продается на сайте автора за 27 долларов, но с нашего сайта вы можете ее скачать абсолютно бесплатно. Ссылка на статью будет указана в описании под этим видео. Обзор индикаторов стратегии FX-Blizz для бинарных опционов Стратегия fx разделяется на два шаблона МОД-1 и МОД-2, которые различаются между собой количеством сигналов, то есть первый шаблон является более консервативным вариантом торговли, а второй более агрессивным. В остальном, оба шаблона похожи и зависят от тренда. Поэтому прежде чем начинать торговлю по данной стратегии, стоит изучить, что такое тренд, что такое фаза тренда, бычьи и медвежьи тренды, флэт. После этого вам будет проще понять, как максимально эффективно использовать данную стратегию. Ссылка на видео про тренд на нашем канале сейчас появится в правом верхнем углу, а также ссылки на статьи будут в описании под этим видео. В состав fx входят входит три индикатора. Первый – сигнальный, второй – трендовый, третий – информационный. Сигнальный индикатор отображается в виде стрелочек. Настроить в нем можно только алерты, поэтому поменять самому частоту сигналов нельзя. Трендовый индикатор удобно разделяет график на два цвета благодаря чему визуально сразу становится понятно, какой преобладает тренд на рынке. То есть, синий цвет говорит о бычьем тренде, а красный о медвежьем. Настроек у этого индикатора довольно много, и основан он на истинном диапазоне АТР и скользящих средних по формуле халла. Индикатор АТР показывает волатильность рынка за определенный средний диапазон, а скользящая халла является более гладкой и плавной скользящей средней. При желании вы можете поменять настройки обеих индикаторов, если в этом будет необходимость. Помимо основных переменных, есть возможность настроить цвета и алерты. Информационный индикатор представлен в виде инфопанели, на которой можно видеть такую информацию. Название торгового актива, таймфрейм, текущая цена, спред, время до закрытия свечи, тики, текущий тренд, АТР за 100 дней, Дневной ценовой диапазон, ценовой диапазон текущего бара, ценовой диапазон предыдущего бара, свобы покупок и продаж. В настройках можно убрать любой из вышеперечисленных пунктов и поменять цвета, а также расположение панели. Говоря проще, ее можно сделать намного информативнее и компактнее. Правила торговли по стратегии для бинарных опционов FX Blizz System. Перед началом использования этой стратегии необходимо определиться с шаблоном и выбрать для себя либо консервативный стиль, либо агрессивный. В первом случае вы будете получать меньше сигналов, а во втором – больше. Но независимо от выбора, правила торговли будут одинаковыми. Опцион call покупается в случае, когда 1. Фон графика окрашен в синий цвет. 2. Появляется синяя стрелочка, направленная вверх. Опционы «Пут» покупаются в случае, когда 1. Фон графика окрашен в красный цвет 2. Появляется красная стрелочка, направленная вниз Для этой стратегии желательно использовать таймфрейм 5 минут и экспирацию в 3 свечи Но при желании вы можете использовать любой удобный для вас таймфрейм и время сделки, но обязательно тестируйте на демо-счету Сейчас на реальном примере мы попробуем подторговать с таймфреймом 1 минуту с экспирацией в три свечи. Сигналы по этой стратегии появляются нечасто, и для удобства в ней предусмотрены алерты. Поэтому в момент, когда появляется сигнал, вы получаете уведомление в терминале MT4. При тестовой торговле мы получили сразу два сигнала почти одновременно на двух разных валютных парах. Заключение. Платная стратегия для бинарных опционов fx Bliss является крайне простой в понимании благодаря ее визуальному сопровождению, и поэтому даже новички смогут быстро ее освоить. Несмотря на это, не забудьте протестировать ее на демо-счету перед применением на реальном счету. Также очень важно использовать правила money management и риск-менеджмента которые помогают сберечь ваши деньги на депозите. И помимо этого, торговать лучше всего через проверенных брокеров, найти которых можно у нас на сайте в рейтинге брокеров бинарных опционов. Ссылки на статьи про Money Management и риск Management вы можете найти в описании под этим видео. Спасибо за внимание. Хорошей торговли.